За что мне это за что? Надо встать слезы взять, сдыхать, перевернуть пластинку. Раз, три, пять, пять, отвлекаться. Хочу плясаться лизинку по сигаретной золе Ногами спят на девчон, ногами спят на девчон Танцую джаз на столе, танцую джаз на столе Тебе и мне хорошо, зачем не твой дом пищен Я ненавижу супер Поёшь не улыжен до грязь, Поснежный баба сезон, Поснежный просит моляст, Понежит номер резон Сползает в лужи злея, Великолепный клубист. Вот ты уже не моя, Травой покрылась земля, Мой столик чистый и пусть.